Получается, ниже резьбы примерно миллиметров на 5 масла. Получается вот так вот где-то в картере сейчас. Вот Купили вот вторую такую уже бутылочку. Первый раз при замене, первый раз после пяти часов работы. Сейчас вот второй раз буду заливать его. Вот. Вчера, короче, купил покрышку себе новую, поставил на прицеп. Той хана, сейчас покажу вам. Масло долью. Так, сколько у нас тут маслицы. Вот сколько получается. Сейчас попробуем засунуть туда щуп. Друзья. И посмотреть. Сейчас вытерем щуп. Вот. Засовываем. Вот так, хоп. Видите? В половину. Так, ну можно еще долить можно еще туда лянуть блин неудобно льется друзья это шприц надо шприцом заливать будет вообще удобно на верхнюю горловинку льешь аккуратненько и она по верхней резьбе туда заходит. Ой, маленько налил, конечно, Макс. Ну, все, друзья, хватит. Короче, залил я туда примерно ну, грамм 50 грамм, наверное. Вот. Протерем все подтеки масляные. Как-то так вот, друзья. Так. Сейчас заодно проверю в коробке масло. Ну, в коробке вот масло сколько. Вот. До второй риски достает масло почти. Вот. Сюда не будем доливать. Закручиваем хорошо. Ну а друзья, вот новое колесико стоит. Не знаю, насколько хватит. По идее, тут написано, его качать нужно было на... Короче, так, сейчас скажу, сколько... Короче, три с половиной очка, друзья, укачать надо было. Но мы накачали два И вот, друзья, если у вас уже в покрышке вот так вот нитки начинают просматриваться, то бейте тревогу, короче. Вот, Сразу же бейте тревогу, так как вы видите, у меня вот уже вылезло, прямо много. Оно надутое было, все, домой приехал, дров много привез, разгрузил, все надутое. Утром выхожу, короче, смотрю, здесь вот такая вот хрень, короче, прикиньте. Все короче колесо сдутое. Сдутое колесо. Самое главное, что я приехал. И смотрите сейчас камеры. Как она могла на пустой телеге взорваться, вот так. Я просто не понимаю, друзья. Как? Видите, как я не понимаю, как так произошло. Оно не стреляло, ничего. Вот че с ней стало. Друзья, это вообще я в шоке. Короче, покрышка стоит 1410. Вот такие вот дела. В запасе всегда имеете с собой. Если на дальняк едете. Я как по 10 километров, по 15 ездил, так туда-обратно, тридцатка. Ну что, ребят, сегодня у нас получается 14 октября. Вот сегодня вот такое вот бревно распилил. Вот, вон там он там лежит она, макушка. Короче, 8 бревешек по метр сорок семь. Вот считайте. Почти 15 метров... Сейчас повезу, короче, долготьем. Там вон еще есть осинки лежат. Не знаю, блядь, мне страшно с этим колесом вонючим ездить. Мне. Вообще, надо джиги ставить. Сейчас вон мотоблок стоит. Нагрузил сухостое. Ну как сухостое, она лежала. Лежала она у нас. О, видите? От трассы недалеко. Вообще рядом. Вот видите, нагружен этот добро. Кто знает прицеп форза вот сиденья. Чуть выше сиденья. 8 вот таких сутуночков. Вот. Ну как-то так повезу вот это колесико так вот. новенькая у нас. Вот это вот маленечко слабоватенькое чуть-чуть. Два -чуть, с половиной очка надута, но ничего пойди. И вот, друзья, что я заметил, у меня вот масло еще. Вот, наверное, уже четвертый раз езжу и гонит вот отсюда масло и далю. Выгоняет через вот эту вот Через вот эту вот дырочку Вот, кто знает почему И как долго она будет Пока до уровня не выгонит его или что Ладно, все, друзья Поехал я, короче Время у нас сейчас скажу Время 14.32 Может еще разок успею, если все нормально Если -то ничего не сломается, блин, колесо Если в хана не придет, то еще съезжу разок Что, друзья, чешем по трассе вертолеты летают Ездят и мы едем. Колеса у нас вот так. Короче как-то вот так. Короче, как вот так. Мы едем, едем, едем. Колесики края. Ставим лайки, подписываемся на канал. Атоблуб карди. С. Ну, что, друзья, вот я и нагрузил второй прицеп приехал. Короче, хотел еще одну спилить лесину. Ну как лесину, валежину. Но у нее, блин, короче, толстый камель был, и я короче его пилил, пилил, и у меня цеп свалилась. Ну короче, так как я кузов все нагрузил, не буду сегодня ее пилить. Может ее кто украдет завтра. Может я еще сломаюсь, не доеду. И она останется просто так кому-нибудь. Вот. Завтра тогда, если все нормально, приеду, цепь одену дома. Распилю. Короче, примерно кубометр там будет. Хорошая толстая осина. Давайте ставим лайк, подписываемся на канал, продолжаем смотреть серию и цикла Мотоблок Карбер. Эксплуатация. В плейлисте это будет уже шестое видео. Все, давайте вот такой лайк ставим. Всем спасибо, кто посмотрит особенно Елена из Израиля. ты меня вообще удивляешь, ты смотришь каждый день видосы, у меня вообще статистика растет, растет, растет, вот.